Не можешь, что сломай. Ладно, да, я понял, понял. Сломай! Привет всем! С вами снова команда Patriots. И мы начинаем четвертый сезон. Мы снова в нескучном саду. Сегодня 5 Сегодня 5 марта. Ужасная погода. Ну, видно, надеюсь, ужасная погода, но, в принципе, народ пришел, будем тренить. Вот, что Саня скажет, что Саня скажет? Саня, что скажешь? Ничего. Саня... Он ничего не скажет? Что он да. сказал? Соскучился по подписчикам? Они тебя не видели давно? С осени? А вообще не видел. Что это значит? Приезжайте, ребят. Будет тренироваться Тут очень большой палец вот Я не знаю, экран погас, поэтому я не вижу, что он снимает Но он снимает, не волнуйся В общем, у какая снимает. у нас цель на четвертый, на четвертый сезон? На четвертый сезон у нас цель опять снова... Чтобы не заблокировать наш видео из-за музыки Нет, это, это и... мини-цель, это задача Цель прокачать меня, чтобы я снова попробовал опять попасть там обложку сказал. В прошлый раз я был близок но не попал. Ты даже близок. Ты даже близок! Я попал в журнал. Я попал в журнал. Это... Что основное нужно, чтобы попасть на обложку Монс Хелс"? Нужно скачать грудак и вкачать пресс. Поэтому в ближайшие полгода мы будем качать грудак и пресс. И все. И надеемся, что у нас получится. Первое упражнение сегодня – стойка на руках. Для тех, кто не умеет делать стойку, делайте лягушку. 30 секунд ваша задача – удержаться в положении лягушка. Shall we begin? Let's begin. сезон сезон сайт на руках и лягушку вы делаете в супер сайте с отжиманиями на брусьях ребят поскольку по 10 но глубоких видите вот таких вот глубоких Да Если вы не можете пока отжиматься да, на брусьях, то отжимайтесь от пола или от какой-нибудь поверхности. То есть мы да, делаем в да, суперсетах это. Слаба! Не слушайте его, вы очень сильный, вы все сможете, ты вы слабо! справитесь. Забудьте его. Слова. Просто нужно пересмотреть первые три сезона. И ничего не изменится. Все ты изменится. несколько часов в своей часов. Жизни. Но это изменит тебя, поверь. Просто посмотри и поверь. Саня, во втором подходе на брусик сколько? Второй подход мы делаем, то есть в стойке на лягушку, а потом делаем 30 раз на брусьях. Всем, вне зависимости от уровня. Не можешь, ты сломай! Ладно, да, я понял, понял. Сломай! Потом их выпрямим, я не должен откинуть нота. Если чуть-чуть откинуть, то вот как бы выстрелить туда. Вот, идем вот такая полная длится. Чтобы было легче потянуть. Подтягиваешься. Вот так подводишь тоже. А почему ты учишь смаха? Потому что смаха ну, totally. Как Ab в, в школе? Чтобы... Потому что смаха я могу. Да. Но надо силы ну а что, похоже на девочку, потом. Это Тамарина! А ты слабак! Саня, как тебе начало четвертого сезона? Вкусно, да? Прещай его, пропишите, пожалуйста. Вкусно, вкусно. Чуё вкусно его. А тренить ты будешь? Вообще! Тренировки для слабаков! Ты слабак! Давай. Давай, давай, давай, давай. А в конце третьего сезона ты только пришел и не мог даже упор на брусьях держать. А да. Теперь скажи, ты слабак, давай. Да? Прям пальцем. А ты слабак! Нет, я его пью, просто я открою, нет, тоже тренирую. А там Нет, нет, я запиваю просто... его. Ты... Вот а... такая вот вышла первая тренировочка, Сань. Почему мы ничего практически не тренили сегодня? Потому что у нас веселая музыка на заднем плане, мы ждем пиццу, Мы Ждем пиццу, и... да, ребят. Не, ну первые, первая серия четвертого сезона. Новое начало, так сказать, мы раскачаемся. Саня. Раскачаемся, я имею ввиду, типа, ну знаете, будет движуха лучше, а не то, что мы станем больше. на это уже нет надежды. Вот, что что. Каждый нескучный не скучный сад, Москва. Время от времени будем есть в другие города, следить за обновлениями на сайте Workout.su. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы Как вы уже поняли, в этом сезоне будет больше продвинутых движух И я надеюсь вам всем понравится что нибудь хочешь добавить? Нет? Нет, не будет и в конце. Будет, и в конце 2016 -го года выйдет фильм, да? Фильм, можешь анонсировать его 31 декабря, не забудьте. 31 декабря выйдет что-нибудь этого Ивана Урганта И от так что следите за обновлениями с вами была команда Patriots, до встречи на следующей неделе. Пока. Тогда не есть! Ну что, дорогие девушки, поздравляем вас Девятый. с наступающим праздником весны, с 8 марта. Желаем здоровья, счастья, успехов в тренировках. Всего, что вы себе пожелаете. Всех благ. Давай, Держите. Хлопайте, хлопайте. Хлопатели. Ну, А теперь все вместе. ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! Едят. Это что ты только и жрёшь. Потому что каждый, ты жирал в трейлере? К, каждый раз, когда мы делаем хорошо упражнение, Тоша кормит нас пиццем. Да, ребят, ребят. Тоша очень добрый. Очень добрый. они уже с хомячьи. Не, ну блин, реально, вот Саня в последнее время приходит и жрёт на тренинге. Вот как этому относиться? Пишите в комментариях, как бывает здесь лестница, если бы типа, Саня пришел на тренинг, вместо того, чтобы тренить с вами, жрал пиццу.